Настоящая принцесса. Книга из серии Тилебом. В этой книжке ребенок сможет послушать стихи в исполнении известного автора Владимира Степанова. При нажатии на кнопочку Воспроизведение останавливается. При повторном нажатии можно послушать следующий стих.